Ах, бросьте, девочки, твердите о возрасте, Но скоро тридцать, сорок, пятьдесят, Молодо лели тяготые хворости, И муж храпит, и отпрыски грубят. Ах, бросьте, девочки, грустить у зеркала, Разглаживать морщинки возле глаз, Грудь зеркала, что красота померкла, Грудь зеркала, что молодость ушла. Ах, бросьте о диетах, голодании, или о том, что лезет лишний вес, зачем себе придумывать страдания? Прекрасна жизнь и с весом, да и без. А сделайте-ка лучше взгляд уверенным и на лицо неброский макияж. Вильнув бедром и постучав по дереву, сходите для начала на массаж. Вы симпатичны, секси, привлекательны. Вы лапушка и фея, и заря совет. Себя любите обязательно. И жизнь свою не проживайте зря.